Всем привет, друзья! Сидим дома. Отдыхаем. И я сегодня буду делать сметанник по у детишек. Сметанник у нас будет составлять вообще из мало продуктов, то есть ингредиентов. У нас надо будет сахар. Мука, сметана. Ну, все это по стакану. 2 три яйца и разрыхлитель. И смородина у меня есть замороженная. Я ее... Её... Ой, классный вкусный запах. Свежесть лета. И я ее добавлю в сметанник наш. Чайком попить. Варила я сегодня гречневую кашу. С подливой. Ну, в принципе, все... Вот э, Люди набирают гречневую кашу, мы вчера с подругой разговаривали, давайте я буду делать, и э, рецепт у меня здесь записан. Так, яйца растираем с сахаром вначале. Вчера с подругой разговаривали. И яйца свои домашние. Я говорю, для чего народ раскупает у нас гречку? Почему? Я понять не могу. Гречка, она вроде не так у нас ход идет ну то есть кушать да ее <съем> так два яйца добавляем стакан сахара ну я так на глаз добавлю у меня Фарида приехала <съем> все дома здравствуйте. мы да, здравствуйте она всем говорит ну, вот покушать пришла <съем> <съем> покушать пришла да ну короче вот подружка вчера разговаривали я говорю почему вот марин скажи ты мне ну смысл гречки набирать говорю мешками да. сахар э, соль вроде гречка. гречку э, гречку так не кушается гречка так не кушается соль она тоже совсем мало да Мало. Ну, чтобы мешками набирать и она говорит меня говорит муж сказал зайди в магнит то есть то есть в нашем магазине. Купи гречки. Да ну нафиг, говорит, я еще не позорилась. Не купила ни соль, ни гречки. Я, говорит, лучше у себя в деревне купила. Я говорю, а вот соль-то. У нас говорит, соль тоже мешками раскупали она мне. Я говорю: а смысл? Я вот тоже купила два пакета соли. Андрей, у меня смеется. А там мясо со сметаной я тушила. Присядь, пожалуйста. Я там ну, продолжаю говорить. Uh -huh. И это. Uh -huh. И, короче, на чем я остановилась? А, то, что мешками соли у них раскупают. И у меня Андрей снимался. Сама ты говорит, недалеко ушла. Я говорю, а что? Я соль купила для соления, говорю, на будущее она в коробках а бумажных. Вики его знают. Будет она вообще? Нет в дальнейшем. Потому что она быстро заканчивается. А я ее в запас про запас набираю, mm -hmm. да, еще туалетную бумагу зачем-то много набирают, зачем я понять не могу. Я у Андрея спрашиваю, Маринки, а для чего бумагу-то набирают? Ну для чего, я понять не могу, ну для чего, у меня голова ломает, ломаюсь сама себе голову, для чего она нужна. Андрей смеется, и мне сказал, что типа для этих, для масса, ты пока задышишь, 10 сдохов выдохов сделаешь она у тебя растворится растворится и прилипнет она к лицу мне кажется потому что ты же надушишь там вот это все ты умойся вначале умойся, умойся? Ага. не люблю вот так так теперь а, затем добавим сметанки наши да, да сметаны у нас все любят так, растер, растерли. А потом опять. Мешает. Опять мешаем. мешаем, мешаем. Ну, да, потом опять мешаем, мешаем, мешаем. У нас будет сегодня сметанник. Завтра булочки мама сделает. Буду печь, пока мы сидим дома. Вот говорят... А, вот, типа я ходить хожу кормлю хозяйство так как у меня Андрей уехал на заработки а, то есть ну, наш город Мариза Мария 70 километров от нас я ему говорю не езжай может не поедешь он, он такой, а чем мы будем питаться говорит деньги-то нужны так что богатые ездят э, по заграницам отдыхают свои прихоти там э, какие-то Удовлетворяют. А бедный народ, это да, это на манит, а на сметане. А бедный народ страдает из-за них. А работать надо, работать надо. Сегодня с тетей созванивалась, говорила, птичник работает или нет, так не трогай это. Она мне сказала, да, работает. Я говорю, кипиша там никакого нет. Да нет, я говорю, нормально все. Я сама иногда кипишу, но не так, конечно, сильно, но все же есть такой чуток-то, мандражик-то. Что, холодно что? Там Вообще. холодно. Где? В нашей комнате. А что, там окно открыто? Да. У вас? Да, здесь у нас. Мы откроем. закрыли. Ага. А что здесь? Это не всегда. Нет, это жарко, я чаю напилась. Вчера я лимончика купила, две штучки. Хорошие такие, смачные. Но у меня дети любят кушать его, они покушали. Сегодня пошла в магазин за хлебом. Лимонов нету. Да? Все раскупили. Офигеть. Я говорю, где лимоны? Все, говорит, нету. Короче, кошмар, творится в нашем поселке. Не только в нашем, во всей России, по всей. будем а как мне сказали еще, Типа это карантин, будет продлевать. Mm -hmm. Кто-то говорит, 2-3 месяца, да, лишь бы, лишь бы вот эта зараза убилась бы и не куда-нибудь исчезла бы вообще нафиг Не надо такой долгий-то, не надо. Надо. Mm -hmm. Пускай, если он поможет, то надо. Будем сидеть дома и никуда не рыпаться. И mm кушать. -hmm. Mm -hmm. Да, и кушать будем, и набирать вес. Mm -mm. Так, ванилин добавим еще не хочу, Паридон, а смотри, что не хочу. Многие не хотят, но надо придерживаться вот этого всего. Иди сюда. Конечно, непривычно, но я-то ладно хожу там, хозяйство покормлю, за хлебом сгоняю. Они у меня целый дом излежат. лежат. психологи. Вкусно, папа? Конечно. Папа, сейчас, папа. Так я до психушки не даю. Печка. Ничего, ничего. Это больше еще психоз. Ты что, иди сюда. Еще весна, гулять а, охота. охота. Ну а ладно, охота, хоть... Ну ладно, хоть у нас сегодня снег пришел. Да, ну нафиг. Да, сегодня снег да. будет. Подморозила. Сейчас вот минусовая будет. Ну, короче, вот так вот. Сейчас а солнце есть? выйдет, так вообще на улицу охота будет. Выйти. А -а -а. Ну, ну а к к к что к теперь? К ну, что теперь? Ну, что теперь? А? Нет. Гулять хочешь? Не хочешь? Да ты, в принципе, ты гуляю. И так не гулял. Нет. Гулял он, когда придут за ними, они гуляют. А когда никого а нет, они я сидят потом. Когда я писал, за это гуляю. Да. Вот у меня Но девчонки тоже. Аминка в садик плюсится. Я говорю, нет, садик нельзя. Нет. Это вкусно? еще Ладно, теперь что? Теперь, мне кажется, вообще садик не откроют уже. Откроют осенью только, может Наверное. Потому что карантин, он, есть карантин, это просто для начала людей подготовили, что типа на недельку. Но здесь неделя никак не управишься. Я уеду. Потому что... Надо так ты надо. А, это? Нет, я вот новости смотрю, да, народ на улице ходит, ну дай, бабушки ходят, бабушки, конечно, ходят, потому что у них родственников вдруг нету, а, кушать-то ну, охота есть, ведь. Есть это, соцзащита эти, работники? Баба, да. О, ты что делаешь, кидаешь? Не Можно не в любой момент им позвонить, чтобы они пришли тебе покушать или еще чего -то. Ну, кто-то, может, не знает. Да, он сюда, давай. Ну, просто не слушает никто. Ну я не знаю. Ну, а да. Из-за таких карантинов вот сейчас блять и все. Что из-за таких? Заразу переносит. Вот. Потом... Не и знаю, есть. что будет впереди, короче. У меня решила вчера, вчера стучать. Что? Ну я вчера по новостям видела. Ну, поздравляют там в Якутии, что ли, где-то. Типа, ну, наши медики очень устают. Правда, вот они э, добрые пожелания такие передавали им. А потом э, медику пришли, короче, это, ну, держитесь, они же Даже на первом тылу можно... Э, в первых, первых рядах, которые могут зараз, заразиться они. Угу. И врач, вот женщина, она там была... Она прям со слезами на глазах благодарила вот всех вот этих жителей. То, что они <смех> за них стоят, ну, болеют, да вот переживаются, переживают. Они же дома, то можно сказать, и сейчас не живут, они живут в больнице. Она вот плачет, этот доктор, и я вслед за ней тоже сижу, плачу. Мне жалко, как их стало вообще, я не могу, мне очень жалко стало. Так что, люди, будьте бдительны, пожалейте. Людей, себя, родных своих, чтобы такого не происходило в дальнейшем, сидите дома, не выходите, ничего страшного с вами не будет, если вы посидите месяц, и тем более, дай мне масло, масло дай, тем более зарплаты будут выдаваться, я не знаю у кого как, участники они стопудов, конечно, они свое, спасибо делать так ну в принципе вот и все я масло привела сюда в эту сковородку <с конечно <с надо быть чуток шумит и так прям не ждать не люблю вот когда там шумят надо вид и вот это вот этот стаканчик еще дала вот Варенье. Варенье сейчас положим. Ну сейчас мы положим, пока духовка накрывается у нас. И что я делаю? Это уже кексики умеют делать овсяные. Это будет подниматься чуть То есть духовочка погреется, согреется. Даже я овсяный нет. кисель хочу сварить. Он для желудка полезен и для иммунитета. Очень хорошо У меня овсяные кексики очень очень понравились. Вообще овсянка я люблю овсянку. Ну, я у нас паре овсянку-то не любила, а чуть-чуть полюбила. Я тоже люблю. А понравилась? Каша да? С собой? М -м -м. Я вообще балдею. Ну да. только она с Ну вот смородинка наша идет сюда. Она покажу. Что покажу? Потом она поспеет, мы нарежем и покажем. А это вот они будут у меня чаем пить теперь. Это да? Ну давай, сесть А нюхаешь что? Да. Я думал, урод сюда... О, вкусно, да? Запах. Да. Вс ⁇ Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус охота Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус увозить. Вкус Вчера. Хлебецки. Вчера. А а сахар там есть? Не надо. Где сахар то есть? Ну, да, там. Там есть, в родине. Да. И здесь есть, конечно, все есть. Добавили. Это, добавили. Типа вот второй да. слой? Нет, это в середине. Аж да. на середину ты составишь. Ну да. вот уже. Вот Начинает. Завтра булочки сделаем, да? Да. Ой, я, я вот знаешь, как ехала домой, то Богдану говорила, вот я сейчас домой приеду, жрать чисто начну, раз толстею. Так и получается. Булочки там, кексики. Да. Зашибись. А, чё? Чё ты а отказаться от этого не могу. Мама, мама же готовит. Ну, а ну вс куча Так, это так вот это помоешь торопиться некуда я в принципе привыкшая к этому чтобы сидеть дома то я и так сижу дома мне от этого не холодно не жарко как жила так живу как говорится ничего вон это не изменилось а подожди мама сделать ты можешь попробовать она у меня очень тесто выглядит в логарифмах. Давай Да? Ты да? ченьки шоколадные делала. А есть еще, мать? Нету. Нету. Скажи, как засидел, да? Дед, дед, сиди, дед. Ха-ха-ха. Меня все дети так хвалят. Молодец. Молодцы. Пока послушные. Ахрени. Ладно. Все. Так, вот у меня сметанник получился такой шикарнейший, вкусный, а запах. Вот обалденный. Так, покажу. Какой он получился. У меня самый зритель мой подписчик. Это идет. Бравейся, мамина наша. А. Так, на стул не садись. Пальчики. Какой пирог получился. Okay. Пирог получился, да. Такой воздушный. Такой красивенький. Убери, убери. Блин, поломался. Блин, поломался. А! Чемпинка! А! Так, я его развернуть-то развернула. А! Он такой мягкий, я его не знаю, как он... А, вот так вот. У нас есть такая тарелочка. М -м -м. Запах, конечно, обалдит. Кусочек попробуем. О, Трак, домашний пирожок. мой мой мой мой Опа! Опаньки! Опаньки! Так, остаток у нас пирога здесь остался, да? Летенький ну, сящик. Конечно. Ммм, да. какой вкусный. Чуть-чуть mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. здесь он не подгорел, ничего. Прилив. Маслом не смазала сбоку. Да, Надо было смазать. Это Я люблю такой пирог. Осень. Да? Да. Осень. Нам пойдет покушать, да? А mm -hmm. mm -hmm. Нет, да, нет, даже это то есть с, с, с мама. Что нарежем? Да, да. да это такой кусочек? Да. Да, Дайте да, пой. это? Да, это, это? Меня будет. Вам, да, да, Вам да, двоим да, не не орите мам. только, на? Мама, давай папа. Аминь. Аминь пополам. Какой воздушный, бисквитный. Аминь, аминь и Тенещёнчик. Аминь угу. и Тенещёнчик. И мне. А я Аминь ещё. надо теперь такой Вот тортик. получился. Смотрите какой он. Шикарнейший. Да. Вареница. Ну а что такое теперь? А это всё аминь. аминь. Тебе такой тортик надо? Пополам. Садимся. Пополам. Да. Да. Пожде. Пожде. Пожде. Пожде. Пожде. Тебе тоже, да? Я mm -hmm. покажу какой Ммм, какой Попробуйте. У, У, оцените мои оценщики. А? Вкусный тортик. Да. У тебя вообще вкус. Вообще вкусно. Да. М -м -м. Да.